Но моя мама и брат остались там, сейчас, в Харькове. Но э, люди очень боятся, потому что не знают, что будет дальше. Не знают, откуда ждать помощи. Э, но мама рассказывает то, что э, люди, которые там живут, э, те, которые остались в Украине, тем, которым не, некому помочь, им э, очень тяжело. Тяжело, потому что Пенсии, uh, зарплаты маленькие, все дорожает, и, uh, и еще скоро зима, люди боятся зимы, потому что uh, продукты еще могут подорожать, подорожать к зиме, так как uh, к зиме у нас обычно дорожает бензин. Встречащая война в Украине удивляет всю страну. Многие угрожающие люди будут тяжело. Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de mensen in buurlanden, Moldavië en Roemenië weten soms niet wat ze moeten. Wij komen in actie voor Oost-Europa. Duizenden vrijwilligers zetten zich in. Een eerste stap is een voedselpakket. En daarna helpen we bij het bouwen aan een gezonde toekomst. Doe je mee? Ga naar dorkas.nl slash voor voedsel.